Эй. всем привет! Привет! привет. А да, вот такие два чуда у нас живут, нам отдали. Сука, камелочку так больно, солнышко. А я... а? вот а? такие вот два красивые. Это девочка и это мальчик. Да, вот это вот, у нас девочка такая так, вот, такая маленькая, очень. такая сладкая они... они... такая это вот мальчик. Вот нам отдали двоих котяток, А там наш кабан овёт. Орёт кабан наш, да. А это вот, вот эту красоту мы оставим. Да, мальчика мы подарим на Новосилие. Вот, Сюда вот это вот мы оставим себе. Да. А вот это чудо живет у нас. Барни, нельзя, ты что? аккуратно. Вот. Чуда, в ужасе, кто вторгся в его на его территорию, точнее. А вот эта вот красота будет жить у нас теперь. Да. да. Будет с нами. Богдашечка. А. Теперь будет у нас Ляля, -ля, да? да? И сегодня. я. Барни его побьет. Не надо. Барни. Нельзя обижать маленьких. Барни. Бумс, бумс, бумс. Ну, Посмотри, да? на девочку. Она, она, она... Она она ласковая какая красота. Камила, тише, что ты его кидаешь? Аккуратно. Барни в шоке. Вторглись на его территорию. Пускай, вот, подожди, вот. пускай вдвоем походят. Подожди, они. Ой, тетня упала. Малая полезла уже. Это котик. Мы его подарим. Камелочка, не надо его это трогать. Это... Ну, все. Все, пока. Всё. Богдашечка, пока-пока. Пока-пока. Ставь лайк, подписывайся на канал.